Итак, как я и обещала, покажу вам итальянский набор. Показывать буду на небольшом количестве петель. Смотрите, вот у нас ниточка, которая идет от клубка, это у нас хвостик. Вот так вот обкручиваем вокруг пальца и делаем первую петлю. Итак, смотрите, схема у нас как будто бы мы собираемся делать классический набор. Но здесь немного по-другому все делается. И смотрите, что нужно делать. Сначала мы заводим спицу под ближнюю ниточку, затем под дальнюю. И вот этой вот ниточкой, так скажем, обкручиваем петлю. Дальше мы заводим под дальнюю, под ближнюю. И вот видите, перекинули. И вот здесь вот перекрестили эти ниточки. Снова под ближнюю перекрестили, под дальнюю перекрестили, под ближнюю перекрестили, под дальнюю перекрестили. Вот в этом весь набор. То есть набрать тут нехитрое дело, таким образом сами себе Говорите под дальнюю, под ближнюю и так далее. И в конце, для того чтобы у нас вот это вот все, что мы с вами набрали, не распустилось, мы делаем закрепительную петельку. Все, вот у нас набор, который мы сделали. Теперь мы начинаем вязать. Смотрим Значит, первую петлю, которую мы с вами тут набрали мы снимаем дальше смотрите если мы с вами будем разглядывать наш набор то мы увидим что петля у нас видите без перемычки это будет у нас лицевая петля провязываем эту петлю лицевой дальше у нас видите петля с перемычкой вот здесь вот с узелком Эту петлю мы снимаем нить перед работой. То есть это у нас будет изнаночная. Дальше снова видите без перемычки. Это лицевая. Ее мы провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязали. Изнаночную сняли. Лицевую провязали. Изнаночную сняли. И так до конца ряда. И здесь кромочную, конечно же, провязываем. Так. Переворачиваем в обратную сторону. Вяжем. Снова у нас кромочная петля. Мы ее снимаем. Дальше смотрим. Это у нас лицевая петля провязали вот у нас изнаночная сняли нить перед работой лицевую провязали изнаночную сняли нить перед работой и так далее конечно были бы ниточки поровнее было бы понятнее Но если что у меня на канале поищите я по-моему уже два раза этот набор снимала Лицевую провязали, изнаночную сняли, нити перед работой. Лицевую провязали, сняли и кромочную последнюю провязали. Все, вот таким образом мы провязали с вами два ряда, где мы делали протяжки, не провязывая изнаночные петли. Со следующего ряда мы переходим на вязание обыкновенной резинки 1 на 1 Сняли. Вот у нас лицевая петля, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная и так далее. Все. Дальше мы просто чередуем петли во всех рядах. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. Всё. вот таким нехитрым образом мы сделали набор. Сейчас я покажу, что у вас должно получиться. Вот, смотрите, видите, этот набор похож на фабричный метод. Да? Такая вот здесь вот резинка, такой вот красивый край. В принципе, он очень хорошо ведет себя и тянется хорошо и не растягивается. Берите на заметку, используйте и в других своих изделиях.